Вы слышите позывные к нашим роликам для подростков, размещенных на канале и платформе Evolge. Evolge – Международная образовательная платформа. Это аббревиатура, которая состоит из двух слов – «Эволюция» и «Школа» процесс эволюции является логическим стержнем, матрицей нашей модели обучения. Вместо разрозненных и разобщенных по предметам и годам обучения сведений о мире, мы предлагаем целостную систему обучения, чтобы сложился пазл и чтобы учеба была радость. А чтобы объяснить процессы и явления от возникновения элементарных частиц, галактик, звезд и планет до жизни на Земле и формирования общества, понадобится вся информация, накопленная нашей цивилизацией. Эволж — это приобретение знаний из разных школьных дисциплин в ходе путешествия по Вселенной. При этом привлекаются сведения, которые нужны здесь и сейчас, как ложка к обеду, из разных областей науки и искусства в комплексе. Знания, полученные в увлекательном тематическом контексте, воспринимаются легко и запоминаются надолго. И это происходит естественно, логично и навязчиво. Онлайн-платформа предполагает серию курсов для ребят 12+. Курс «Шкатулка знаний» — это подготовка к путешествию по Вселенной,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 Сейчас промо-ролик, который приглашает ребят на платформу Evolution.